Мои первые английские слова. Книга из серии «100 волшебных звуков». Это здорово, когда книжка умеет говорить по-английски. С помощью обучающих карточек ребенок может прослушать и запомнить первых английских слов. Легко и весело. Слова в книге собраны по темам. Тело, семья, моя комната. Для того, чтобы начать слушать слова, можно взять любую карточку ставить ее и после этого нажимая на картинки ребенок будет слушать английские слова карточку можно перевернуть другой стороной и услышать слова из другой тематики В книжке 5 карточек на каждый по 20 слов. Всего 100 слов.